Число слушателей, которые нас слышат, на самом деле гораздо больше, миллионы и миллиардов, если об этом задумываться, да, не, вот, не в этом, как бы, не в этой реальности, а несколько другой, духовной, вот, поэтому очень важно, чтобы эти песни, я думаю, могли прозвучать именно на радио НЕП, так что я всем желаю, Но ну, сегодня это происходило в основном, мне кажется, вот, в общем-то, песни об этом. Я цветок не прост, Сквозь асфальт шел рост. Ввысь до самых звезд, Где Мой вечный Костюляк насквозь сквозь белый дым, Я улетал и не овластил, под ноги, кобрал, я возвращался под чином. На дизайне тлянной, Жизнью цветущей весны На чистоте сердца, Чище рогниковой воды Вечности герцзы, Радио открытое, Танял месяц сосулькой В ней капли подалеку Коловец прошёл глибой пыль Стирая грязь тряск и хуй Знёвый дымкой расцветало небо, Я крылём небесной высотой. Летел я в губе голубина-белой, Осхищен неземною царство истинной любви на волне света. Духом фонарей угнемли ради занятленной. Жизнью цветущей весны на чистоте сердца. Чища родниковой воды Вечности Герцци Радио открытое Живые! Вот, большое всем спасибо.